Хаешки, ребя... Ха ребятушки, с вами просто И это видео. Да, это видео наконец. Это не стрим, а видео. Это будет видео посвящаться новой эпохе Я был раньше Димас Ми Масс, потом Ми. Во-первых, вообще был просто Дима, потом Димас, Ми Мас. Типа не Димас Мас, Ми Дима и такое. Потом Ми Мас, потому что Ми Мас у меня было 5 целых каналов. Но я потом переименовалась в ФРОС, потому что это как-то было... Но я подумала, если просто набирать фрост, меня не видно. Там много остальных фростов, и я думаю, вернусь к Димасу массу Потому что это прям хорошо, очень. Но я в эту новую эпоху буду снимать видео. Я могу снимать в воскресенье во вторник вечером. Я могу снимать, точнее, во вторник я буду снимать, в среду я буду выкладывать, потому что вечером... Или я сниму и сразу выложу. Ну как получится. И в воскресенье точно выйдет новый видос, потому что я... В понедельник у меня юнармия, Ну, в том, я свободен. Вечером я буду снимать видос, я, я все уроки. Среда я тоже свободен. Точнее, у меня кружок. Вот я сейчас на него к... иду. Пока я иду, я могу снять видео. У меня четверг юнормия, пятницу юнормия. Суббота тоже это кружок. Так что у меня... Есть только воскресенье, и я в воскресенье могу снять 5 видео и выкладывать их регулярно на канал. в основном, что у меня будет? Я буду снимать на моем канале вот эти игры. Ёлочку 2021 я не буду играть, снимать. Вот, вот эти игры. Мы игра. Да, про против зомби. Это взломка, как... Многие игры это тоже взломка, но в этом а, я верну ну верну где Димас, мимас. Диманом Диманос будет у нас Диманос канал называется? тогда давайте Диманос Демон, Димон Диманос О, Диманос так Диманос будет Uh, у меня вы спросите, почему у меня именно такие обои и меня не слышно почему у меня именно такие обои вы сейчас спросите, потому что есть такая игра вот. Она сейчас зайдем и обращать заставку, это просто заставка, это не девчонки игра это еще игра для мальчиков некоторые не могут в играть я в основном в нее играю вот здесь есть картинки и вот, вот картинки с анимацией, которые я сделал, вот. тут очень крутые картинки. Вот, шелк на, здесь. тут есть даже Майнкрафт. И вот, вот это первый рисунок, который я сделал, вот. Если стоит буковка А, это анимация. А если нету буковки А, то это нет. А вот просто доделать надо анимацию, вот. Вот, они не разноцветные, а надо доделать, чтобы они были цветными. Это простые, которые я доделал. Туда же есть плеймаркет. маркет. Если знак вопроса, это прям очень редкие. Я делал сундучок и вот этот цветочек. Это очень редкие. И вот доделать. Вот. Делать опять. Подожди, еще это дорогу. О, дорога. Осторожно. Смелый. Сейчас, не шум. Так, вот. Все картинки мои. Ну, посмотрите, да простых у меня 212, а с анимацией 75. Вы как? Почему так именно не честно? Это все честно. Потому что как бы. Я просто с анимацией делаю, а без анимации я их не делаю. Теперь при ваших глазах я захожу. Куда я зашел а это я скачивал звонку на Россию, пожалуйста на все россии ой я около озера вот скачал звонку мой канал вот мой канал Настройки. и изменяем название Теперь просто а, демонос. Демонос. чуди, ди? Демонос. Демонос. У нас верхний мир. У меня есть теперь даже картинка такая. Типа, если я написал демонос, то чуть-чуть давай. Я просто... Э -э Димонос... Ну, пересекать... Это... Ну, ну... Я клавиатуру, потому что это... Ну, что у нас... Ладно, -а -а -а. все, я изменил... Ну. Типец! Теперь... Мы не изменим Димонос Так, да, О, шмарики! Ну, да, шмарики... И ищем огонь, какой-нибудь огонь. Где огонь найти? Где огонь найти? Огонь, огонь, огонь, огонь. Где найти огонь? Просто огонь. Обычный огонь. Пока я буду искать этот огонь, У ждёт 5 лет. А, во-во-во-во-во! О, где мой нос? были снежинки, теперь огоньки. вот, Дима, у меня есть. И теперь.. О, -о, -о, о Машинарио, моя любимая Видео вообще давно не выходило, потому что у меня были одни стримы. И у стримов есть огромный минус. Нельзя запустить стрим. О, вот, сообщение про сезон. Погнали, поиграем. Димонос. А -а -а -а. Я потому что демон а, окончание ос и дима Я не на дем демон окончание ос Потому что в конце озеро сейчас заходим пойдем поиграть вот. А теперь, заходим к растению и... Разбегаем. Я обращаю внимание, не говорю, что это какой-то какой-то там... Чизи, Миллиарда. Я просто скачал И вроде Я просто скачу некоторых игр зубинку, как сам боксов, потому что там платные есть картинки. Я не хочу платить. Есть... Вот эти свиньи. Тоже вот это тоже взломка. Вот это тоже зломка Вот это... Я зашел, что ли? А зашел. Нет, нет, нет. Вот это тоже зломка Вот это взломка. Вот это взломка. И вот это взломка. У меня половина игр это взломка. А, вы спросите почему именно взломка? Я спрашиваю, если я буду играть в эту я буду добиваться, например, ну, машины. Два дня. Но я могу сделать два аккаунта, в котором будет куча машин и очень мало. Из-за этого мой будет так честно играть. Ну а так э, со взломками очень интересно. Но, но и со звонками скучно, потому что надо все прокачивать. У тебя куча уведомлений. Это тоже минус. И вот смотрите, почему я удалю Геометрию D. Она, да, у меня была отличина, но с читами, с читами, маленькими читами. Я просто там немножечко изменил концепцию. Я добавил читы на скорость. И если я попадаюсь на шипы и в какую-то жопу, я не умираю. Из-за этого я как проходил, этот даже было прошел за две секунды. Я прошел еще вот этот хард-девы после фин... за фингердашен но это все просто читы я не говорю, что я там какой-то читер что типа читерют это я делаю не для вас, а для себя чтобы не наоборот было веселее играть и чтобы было удобнее играть потому что у меня будет мало растений и я буду знать что будет впереди что делает каждое растение, а так, тут новые растения и тут постепенно, постепенно ты узнаешь, что делает каждая растение Вот давайте, я сейчас закончу видос, потому что уже 5 минут и да, прошел возраст А у меня тут надо еще перед крестом пройти и все, мой кружок И ну да, я за это время успею уже подойти Ну наверное, сегодня больше не будет видео вот, я этому закончу. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока-пока.